Мы поговорим сегодня о ТОП самых известных спортсменок по версии ESPN. В рейтинге доминируют девушки с ракетками. ESPN обнародил ежегодно рейтинг 25 самых известных спортсменок. Три первые строчки заняли представительницы тенниса. Лидирует в списке американка Сирена Уильямс. Второе место у Марии Шараповой. В тройку вошла старшая сестра Уильямса Винус. В рейтинге вошли две российские фигуристки. Алина Загидова 20 место, Евгений Медведев 22 место. Из 25 спортсменок 10 представляют теннис. Итак, рейтинг составлялся на основе оценки трендов Google и социальных сетей. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и комментируйте. Делитесь в соцсетях. Буду очень рада. Thank you! Bye-bye! Пока-пока -bye. всем! Let's slow down I wanna live right now I'm not worried about tomorrow